Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Репьев И сегодня я покажу вам действительно уникальное предложение, которое в Сочи еще нужно поискать И уникальное оно тем, что мы находимся в клубном доме, в котором всего лишь 13 квартир Две квартиры на этаже И мы в микрорайоне Светлана Низ. Место намолено, если вы следите за недвижимостью Сочи То вы прекрасно знаете, что стоимость квадратного метра Здесь ушла уже там за 400-500 тысяч за квадрат И здесь есть такие знаменитые комплексы Как Покровский, Новая Александрия Это у нас Метрополь, Раевский Жилой комплекс Москва Там у нас ниже расположился санаторий Светлана Здесь Дендрарий Гранд Отель Жемчужина и так далее и тому подобное Здесь у нас вот такая терраса С которой вы Можете смотреть на море, но за море здесь есть еще одна история. То есть можно немножко расширить эту квартиру. Причем абсолютно легально сделать здесь террасу. Но об этом чуть попозже. Квартира вообще прям очень человеческая. И по ней видно, что она была построена не в 2018 году. Потому что здесь есть отдельная часть для зала. И мы сейчас в ней стоим. Потолки, кстати, 3,80 именно в высокой части. И 3,20 в низкой. Вот такого, значит, у нас формата зал. Там у нас кухня, санузел, прихожка, две спальни, кабинет и гардеробная. Ну, давайте посмотрим это все поподробнее. А потом мы еще с вами сходим вниз, потому что к этой квартире идет еще гараж в придачу. И к ней еще над этим гаражом идет квартира, которая сдается. Коммерческая такая жилка небольшая. Здесь, значит, у нас детская спальня полностью укомплектованная и вообще что вы видите в квартире почти все остается за исключением там некоторых каких-то вещей типа кофемашины но это все чуть позже вы увидите и вот кажется да что это какая-то часть фальс панели под радиаторы но это зоны хранения выглядит это все вот так а здесь у нас находится с вами радиатор Вообще, ремонт был сделан в 2013 году. Он в таком типа стиле шале. Вы можете обратить внимание, что здесь балки такие на потолке. Очень уютная, хорошая, в светлых тонах, не напрягающая квартира. Очень много дерева в ней, настоящего дерева в ней. И вот здесь, например, та же самая история. Здесь у нас спрятан радиатор, а здесь у нас аккуратненько базируются прикроватные принадлежности. Это родительская спальня, основная. на хорошего размера, к ней нет никакого вопроса вообще. То есть свободная, просторная, ну, выглядит неплохо. Есть часть кабинета. На сегодняшний день это достаточно актуально, потому что очень много ребят находится на удаленке. Вы его оккупируете, закрываете. Желательно еще с кодовым замком, чтобы вас никто не тревожил. И можете здесь сделать либо звукозаписывающую студию, либо работать здесь там прорабатывать какие-нибудь дизайн-проекты что-то просчитывать, заниматься маркетингом. Но на самом деле много что здесь можно делать. Короче, кабинет есть. Все зависит от вашей деятельности. Все это с окном. Напротив у нас расположился санузел номер один. Здесь ванна с гидромассажем. Ну и остальные все туалетные принадлежности. Ничего лишнего в нем нет. Выглядит он хорошо. Хорошо. По дизайну, я думаю, тоже вопросов нет. Но смотрится симпатично. Еще, кстати, двери очень тяжелые, то есть они не какие-то там вот дешевенькие, которые еще знаете у нас продаются в любом магазине. Они прям качественные. Это у нас часть зала, но к ней мы вернемся чуть позже. Здесь у нас большого размера вот такая гардеробная. Она модульная, ее можно спланировать как вы хотите. Можно надстроить, если ее мало, но ее в принципе хватает. Каждая вот эта полочка, она передвигается, никакой проблемы нет. Квадратов, наверное, на 5, примерно гардеробка здесь и высота потолков конкретно здесь но ну, в районе 350 то есть можно это все спроектировать по-другому если в этом есть необходимость сам по себе зал выглядит вот так и в него еще вмонтирована система домашнего кинотеатра базе. но есть вопросы к телевизору хочется больше благо есть возможность можете съездить в ландорадо купить его там на всю стену есть возможность его сюда повесить хорошая мебель это кожа с деревом. За ней просто нужно ухаживать, и она прослужит вам очень долго. Поэтому, я думаю, вопросов здесь нет. Базе, базе, тут Самсунг. То есть, ну, все как бы есть для того, чтобы в нее прям заехать и жить. Основная прихожая зона. Выглядит она вот так. Место, где присесть и обуться. Повесить какие-то принадлежности, сумки там и так далее и тому подобное. Продвигаемся дальше. Здесь у нас кухня, но по пути у нас встречается еще санузел номер два. Здесь у нас нет душа, нет ванны, но, тем не менее, если хотите, можно поставить. Проблемы нет никакой. Здесь у нас стиральная машина. Ну и все, опять же, туалетные принадлежности, которые нужны. И здесь у нас кухня. К ней вообще нет никаких вопросов по наполнению. Все, значит, есть. И обеденная часть на четырех персон. И вы помните, я вам говорил, что можно реализовать здесь какую-то террасу для того, чтобы смотреть на море. Так эта часть как раз у нас находится вот здесь. Вот вы сейчас видите крышу или скажете, крыша соседская. Я вам скажу, нет, потому что крыша полностью ваших и вот на всю эту часть крыши вы можете расширить террасу здесь есть проблема что вот именно в этой части проходит на поезд. бетонная такая балка на всю ширину она заканчивается где-то вот тут для того чтобы не согласовывать ничего ни с кем это окно можно расширить и оттуда пустить сюда лестницу для того, чтобы заходить на эту террасу. А под этой лестницей сделать какие-то зоны хранения. Никакой проблемы нет, но и там у вас получается действительно хорошего такого размера терраса с прямым видом на море. То есть это для тех, кому вид туда не понравился. Там вот что-то на парашюте летает. В общем, на сегодняшний день все это стоит 30 миллионов рублей, но к этому же еще идет в придачу гараж с квартирой над этим самым гаражом. Пойдемте его посмотрим, но цена за вот такое качество, за место, за площадь, за клубный дом, просто подарок. Пойдемте глянем. Сосед здесь респектабельный, но и вы просто посмотрите, как выглядят подъезды. Здесь, значит, какие-то рисунки и всего лишь две квартиры. Раз и два. Вы понимаете, что здесь никогда не будет особых пробок. Здесь никто особо ни с кем не гавкается, потому что все друг друга Здесь у нас есть еще внутренний двор, который выглядит вот так. Много различных гаражей и основная парковка, причем всего лишь, ну вы понимаете, 13 квартир, далеко не каждый здесь использует машину, поэтому проблемы с парковкой нет. И на самой территории еще есть общедомовая такая зона барбекю. Вы пишите в основной чат, в чат домовой, и говорите, что со стальки то до скольки-то это все будет занято. Делайте здесь шашлычок, там, сидите, главное не тревожьте соседей. И про что я говорил. Есть еще здесь гараж. Гараж жилой. И под ним еще вот машину можно поставить. Выглядит это все вот так. Смотрите. Ну все чисто, уютно. Вопросов нет никаких. Машина сюда встает без проблем. Ну естественно какой-нибудь эскалейт 7-местный. Вы сюда не поставите. Но поставите ее на территорию. Проблемы нет. И к этому гаражу сверху еще есть жилая зона. Которая сдается... За 20-25 тысяч. Вы, конечно, сейчас скажете, да какого да я за 25, да там. Ну, короче, это сдается. И пользуется спросом. Вопросом к этому нет. Это все можно переделать. Здесь делать можно лофт, все, что хотите. Есть вот кухонька такая, есть место, где поспать. Можно сюда поставить двуспальную кровать. Проблемы в этом нет. Короче, за двадцатку она точно уйдет. Такой пассивчик, что в пятерочку сходить, коммуналку оплатить, детям дать денег на сникерсы, там или еще что-нибудь. Вот эта площадь вам может приносить И здесь еще санузел ну, Аккуратно все так сделано Ремонт конечно просится, это все можно переделать Но за 30 миллионов рублей Господа, вы получаете Квартиру, которую мы с вами только что увидели Вот такую часть, которую можно сдавать И к ней же еще гараж не хотите, не сдавайте, сделайте здесь бильярдную часть для своих там друзей и ходите просто вместе с ними катайте шары. Либо здесь сделайте кабинет, либо здесь сделайте звукозаписывающую студию, либо сдавайте ее. Короче, вариации масса. Но предложение крутое настолько, что давайте просто с вами сравним. Квартиры в Альпийском квартале на сегодняшний день с видом на море 66 квадратных метров стоит в районе 24 миллионов. Если вы хотите купить там парковку, то от инвесторов на сегодняшний день это 2 500, 2 600, 2 800 парковочное место. Это у нас с вами уже 27 миллионов рублей. И еще примерно 3 вы вложите в ремонт и получаете 66 квадратных метров близко к центру города. Здесь вы получаете 96 квадратных метров полностью укомплектованной мебелью и техникой всем Светлана-Низ, гараж и еще и часть, которая сдается. Клобный дом, 13 квартир, Светлана Низ. Я думаю, что вам теперь стоит самим сделать вывод, насколько это предложение действительно выгодно. 30 миллионов, 96 метров. Закрытая территория. Пешком вообще все, куда угодно можно добраться. Рядом школы, детей можно отправить, никакая машина не нужна. Транспорт тоже здесь не нужен, мопеда будет достаточно, для того, чтобы вообще добираться и обеспечить себе комфортную жизнь. Но предложение просто пушка. Для тех, кого оно заинтересовало и вы понимаете, в чем его смысл, ссылочки для вас указаны внизу в описании к этому видео. Я думаю, что оно долго не задержится. Вот, господа, пишите, звоните, но я крайне рекомендую вам подписаться на наш канал в Телеграме, куда мы всю эту информацию скидываем куда быстрее, чем на YouTube. Эта квартира там уже давно есть. Подпишитесь для того, чтобы ничего не пропустить. Ну и напишите вообще комментарий на тему, что вы думаете, как вам это все. Но я объяснил вам, что действительно предложение, ну просто сказка. Ссылочки внизу, господа. Вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ и пока.